Решили закрыть сезон СНТ Голланд, Заокский район Вот смотрите На Зелу еду по полметра от забора С каждой стороны Вот Очень экзотический заезд. Не самый плохой вариант. Заехать удалось. Друзья, классическая ситуация. У человека пересох колодец. И заезд тяжелой буровой техники к нему на участок невозможен. Мы заехать смогли, но для этого заказчику пришлось частично разобрать нижнюю часть навеса, для того чтобы мы смогли загнать технику на участок. Обратите внимание на преимущество гусеничного хода. Буровой станок разворачивается на месте. И имея вес практически в 3 тонны, совсем не портит плитку и газонную траву. Высота нашей буровой техники в транспортном положении 2,4 метра или 240 сантиметров, кому как понятнее. Дальше, без особых усилий, передвигаемся по тесному и красиво обустроенному участку, выставляем станок рядом с пересохшим колодцем. Обратите внимание на скромную ширину станка. Заезжает в самые трудные места, как к себе домой. Ну что, ребят, удалось нам разгрузиться. Слава богу, благополучно. Вот сюда такой заезд. Видите, обочина сразу уже. И повороты вот такие. Поверни так. Не знаю как. То есть... Говорить о том, что сюда можно заехать на большой установке, это... Не получится по-любому. Только малогабаритка. Вот смотрите, дальше... Выезд на основную дорогу. Видите, змейкой поворот. И основная дорога, к сожалению, тоже очень узкая. Оп, смотрите, как прохожу. Оп, вот там кувет. И здесь кувет. То есть для зила это, ну, тык-притык. На обочине нашел речушку. Сейчас отсюда буду набирать воду вот прям на дороге стою здесь речушка еще не замерзла хотя дорога уже покрыта льдом Пока я ездил за водой, Антон готовил инструмент и копал зумф. Так что, когда я приехал, мы наполнили зумф водой и начали бурение скважины. Конструкция будущей скважины – вода в известняке. Конструкция двухтрубная. В качестве кондуктора будет использоваться стальная резьбовая труба 133 мм. В качестве эксплуатационной колонны будем использовать пластиковую трубу 117 мм. До известняка вот готовим к монтажу. Обсадка сейчас пойдет Скважина. Все подготовили. Когда в качестве кондуктора используется стальная труба, здесь немножко проще, чем с пластиком. Сразу готовим нужное количество трубы. Часть стальной обсадной трубы складываем на козлы. Очень удобно с них работать. Прикручиваем пробку опуска. Вставляем в элеватор и дальше работаем станком. Обсадную колонну удерживаем обыкновенным хомутом с модернизированным ключом зажима. Смотрите, вот сейчас момент, когда первая обсадная труба опускается в скважину. Первую трубу опустили, открутили пробку опуска, прикручиваем пробку опуска к следующей трубе, и таким образом происходит процесс обсадки скважины трубой. Начинаем бурение известняка. Для этого мы используем долото 124 мм. Под 117 пластик это долото подходит в самый раз. И еще, чтобы не терять время, Антон делает перфорацию из расчета мощности водоносного горизонта. К сожалению, в первый день работы скважину мы не добурили, и на следующий день выпал небольшой снежок. В осенне-весенний период весь инструмент надо хорошо прятать, иначе под утро его можно просто не найти под слоем снега. Нам осталось добурить совсем немного метров, так что сейчас опускаем инструмент в скважину, добурим пласт известняка, померяем статический уровень воды в скважине и произведем пробную откачку. Итак, друзья, скважина готова. Сейчас опускаем насос в скважину и будем прокачивать ее до чистой воды. Через несколько дней обустроим эту скважину добротным стальным кессоном, смонтируем насос и пожелаем нашему заказчику приятного пользования. Пользуясь случаем, хочу передать всем привет. бурельщикам России, бурельщикам Белоруссии, Украины, Молдавии, всем кто меня смотрит, всем огромный привет, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки и всем пока.